Продолжение Привет, ребятки, с вами Грейнгерс. Сегодня у нас новая игра. Будем, это, короче, тут. Да. Будем сегодня, это, ну, Будем сегодня аномалии находить. Вот, подать отчет. Спальная комната тут. Нарушитель. Ну и так далее. Вот что-то другое. Призрак исчезновения объекта. Движение вещей. Вернуться, вот да, сейчас вернемся, по-моему, да. а а а а Вот. Нужно всё запоминать, что тут. Так, это... Упустим. Картина страшная. Редактор Пока никаких аномалий маленьких не вижу. Да нет. Ты за картина с теткой сыр напугает. Это вот тут так, так стоял. Ничего нет. Сейчас пока аномалии нету. О! Хар появился. Хорошо, что эти движения были открыты. Преступление, преступление. И Что-то нет тут. Движение мебели, открытие двери, свет, аномалия, картина-аномалия, картина, аномалия, карти, картина движения, присутствие бездны, теневая аномалия, непознанный объект, наверное, так. неопознанный. Он кружится там шар. Вот сейчас покажу, вот он. Все, okay, ок, пока. Курок есть? Так. что то нормально пока не вижу. Напишите в комментариях, если вы заметили какое-то какую-то аномалию. Потому что я могу не все увидеть. Да, я не, не все увижу точно. <музыка> Yeah! А курок на месте. Ну, я... Да блин, уже где какая-то аномалия есть. дверь не открыта никакая час ночи уже блин я не нахожу на О, коробка движение коробки движение вещей Моля, была справа. Тут ничего не дергается, никто не появляется. Вот какой-то дом. Прокол, официально, Ничего, где-то аномалия есть. Нормалия. И то нет ее. mm. <laughs> Точек. Это первая часть, если что. Все на месте. Так и держит. Нужно за всем следить. Ничего не идет. Иди-катаж. О! Глаз появился! Где? Это спальная комната. Глаз. Где двери? Нет. Глаз появился. Вот он. Да, да, да. А какой страшный. Так аномалию уже я увидел. Так что... ничего это даже мелкие детали я могу но я смотрел чуть-чуть прохождение так что я знаю что может быть аномалии за аномалии так так аномалии Вот что-то там. А. Так, это на месте, это на месте, это на месте, это на месте. то нет стрелки. Так. М -м. Блин, я сейчас никакую аномалию-то не найду. Я не внимательнее. А может сейчас найду? До скорым временем. Пока не вижу. Меня напрягает очень сильно. То, что я не могу даже аномалии на найти. Да их все больше и больше. Картина поменялась какая-то. Так, блин, это... <звук> Все, час ночи. Не пугайтесь, это просто час ночи, так. Каждый час вот так... Где аномалии? Я не могу представить. Где аномалии? Пропал. Катина, что там, даже не мебель открыть? Тенимая тени, манов. Не вещи открыть. открывать. Тот, то еще на месте. Не пугайтесь, это просто исправление такое. Пугайтесь, то, что вот это. Вот о -о -о, когда вот это. Так, блин. Мне кажется, что чашка была. Кухня. Нет? Чашка вроде подвинула. Нет. Вроде никаких аномалий не вижу. Их и нет почему-то. А сказали, что уже есть какие-то аномалии. О! Движение объектов, по-моему. Наушники. гостинные. Чашка тут стоит на месте, а никуда не передвинулась. Да, я как раз. Вот, эти наушнички передвинулись. Нужно до 6 часов пройти. Где на мали? Что-то на мали, то я не вижу. Я Нет, а на мали нет. Покачивается. Ванная. О, а! Вот. Чё, блин, с огнетушителем? Как это фигня происходит. О! Да, блин, коробка движется. Движение видно. О, снаружи. Два сразу аномалия. Да, исправлю. Фух, пока держусь я. Так нет никакого, блин, шара тут. Я Смотрюшкины, пока никого нет. А курок тут на месте. До кто никого нет? Сварочник не пришел. Мастер Который у кол пришел. Кул Геймс. Два часа. это часы деньги. А, это часы. Можешь потом, когда петь. Петь раз. Так, тут ничего нет. Я молодец, ребятки. Я молодец. Просто аномалия запоминаю. Какое произошло? Готовка на аномалиям. Мужик, блин, стоял, я обосрался. Сейчас еще нарушители тут появятся. Прибегут сюда. Эй, чего это, можно я тут А Есть еще 3D, но это третья часть игры. А четвертая может есть, я не знаю. Где аномалии? Я их не вижу. Где они? Аномалии пока нет. Есть. Не вижу. Я не вижу она. Старый дом и новый дом. О, луч. Уже все опять забыли. Да, аж. Да, дом посложнее. А, -а, а, картина, блин, какая страшная. Я насрал полную кучу говна. <связывая> так тут что-то произошло? Чепок? Вики-то? Он друг стоит? Фух, какая картина, блин, страшная. Я говно насрало уже. Ой. Давайте проиграем. Кухня. Присутствие. Бездны первое. Неисправность камеры. Отправить. Ну-ка. Сейчас ожидание рассмотрения. Чё, чё, Не найдена в кухнях. Не могу вот так пожалуй пере... переключаем. Так, мышку нужно брать. Вот тут. Сюда. Нормально. Смотрите, неисправность камеры. <звуки> вот, неисправность камеры. Вот она. И вот же неисправность камеры. Да, блин. Дополнительный объект. <laughs> . Ну давайте объекты какие-нибудь искать. Пропускать. Уполнилась. Сейчас, ребятки, я приду. Сейчас я, сейчас я, сейчас. Уверен, да, я тогда музыку сразу. Thank you. Картина спальная комната. Картина аномалия. Аномалию я хитроглазый нашел. Аномалию. Кстати, а что ли это? Да. Аномалия. Аномалия была исправлена. О! О! Кор коровка опять двигается. Это я за звук сел. У меня с Уроди покачусь, а не мне показалось. Долго нет аномалий. Посмотрю при каких-то аномально. Ну, вот там кухня. Вот там. Видите, это там. Вот эти самые коровки. Вот коровки. И там вот тут за коробками вот это. Так, смотреть внимательно, а то сейчас что-то. на малине находил. Это меня пугает. О! Кто это там? Вот он. Кухня. Призрак. Блин, это призрак? Блин, а кто это? Нарушитель. Фух. Это нарушитель был. Что-то у нас кухня чуть-чуть аномальная сегодня. Мы обнаружили много аномальных. стол передвинулся видели как кухня При мне ноутбук подвинулся вещей кухня кухня точно аномальная у нас то стул дернется то ноутбук передвинется что еще происходит то мужик там голый стоит. как мебель что-ли точно же вот он тут стоял мебель. А, теневая аномалия. Кто это какой-то мужик Спальная комната. Теневая, теневая аномалия. Ух, вот это да тут. Слишком так, так происходит. Ай, больно, ой, э. ой, опять передвинулся, кухня, уже не мебели, кухня, кухонька, кухня у нас аномалия, как? А Что-то другое. Ах! Ч ⁇ тогда? Видя светонома, картина намаляется, тенодвижение, картина, картина движения, и она картина, или э -э, светонома, теневальная, неопознанная, неверно, объект. Я не знаю то, что...